Всем привет! Ну вот, наконец-то приехал заместитель директора, помощник. Сейчас директор должен появиться. Вот так вот мы играемся. Освоился очень хорошо. Вот мой красота, зайка мой. Вали, Вали, Вали красивый. Все в сборе. Сегодня у нас уже как парень приехал четвертый день. Ну, директор вроде нормально себя ведет. Вначале шипел очень сильно. Не хотелось. Но ну, на руках не любит просто вот рядом. Полежи немножко, побежи, Симуш. Побежи, Симушечку. Вот у И сейчас вроде все хорошо. Симоша у меня уже живет 18 лет, он у меня уже такой котик белосовый, а этот вот хайлэнфолк порода называется, ему 4 месяца, а Симоша у нас британец, в принципе они родственники, когда я его конечно принесла домой, Симон вообще не хотел его, прям, он шипел, рычал, а сейчас вот они прям близко-близко к другому подходят, с вот, убежал. Но этот, конечно, такой дружелюбный, он, конечно, на рожон не лезет, такой прям игривый. Умненький такой, могу сказать, котик. знает свое место, где кокоточки поточить знает, в туалет сходить тоже знает очень разговорчивый, он у нас из Тулы, приехал он из Москвы, я его встречала в 5 утра, было так холодно у нас, помню, вообще я взяла плед, думала, чтобы мальчик не замерз, ну, конечно, я его встретила, все хорошо, он сразу же замурлыкал, когда я его достала из переноски, сразу стал в чай. Прошло 4 дня с дня приезда. И котики э, себя как бы хорошо очень ведут, старшие как бы не обижают его и все хорошо. Думаю, скоро подружится со всем. Будут спать в объеме. Да, Бали. Да, и назвала я его Бали. Вот такой домик ему купили. Здесь он у нас когти точит и любит поспать вот здесь наверху. Видите, какой игривый. Растение он не трогает. Ну, конечно же, он залетел пару раз в горшок, взраценный. Но я ему сказала, что так больше делать нельзя. Он, в общем, ничего не трогает. входит, даже, если листочки где-то по нему, там, или хвост задевает. Он ничего не кусает. В общем, молодец, мальчик. Воспитанный. Поддается воспитанию очень легко. Думаю, будет хорошим помощником. Он со мной уже ходил, поливал цветочки, помогал мне. Когда директор отдыхал, это же его заместитель. Он у нас голубоглазый блондин. Он просто не хочет никак показаться. Глазки свои красивые. Любит эту игрушку очень. Бали, Бали. Палечка, ну, посмотри, пожалуйста, покажись, покажись. И немножко вам сейчас расскажу про эту породу. Хайленд Фолд – это довольно редкая порода. От своего известного собрата Скоттиш Фолда, то есть шотландской веслоухой кошки, Хайленд отличается уникальной длинной шерстью, как вы заметили. У него очень длинная шерсть. Их шерсть средней длины и имеет особенную структуру. Она очень приятная на ощупь и пушистая, и в то же время не создает колтунов. За историю породы. В его формировании поучаствовали персидские, американские короткошерстные, экзотические и даже бурманские кошки. Характерной особенностью этой породы, помимо шерсти, являются ушки широко посаженные, широко посаженные маленькие и загнутые не прямо вперед а в сторону носу под небольшим углом. И поэтому он создает такое, знаете, мимимишное такое вот. Он всегда будет такой и взрослый тоже выглядеть. Очень мило, очень милые такие, конечно. Айланды очень ласковые, дружелюбные, любопытные. Кошки, которые любят общение и внимание. Они с удовольствием ходят вслед за хозяевами. И наблюдает за ними, что они делают. То есть они всегда рядом. Я даже по себе заметила, он за мной как хвостик. То есть если я в другую комнату, он в другую комнату. То есть он всегда рядом. Хотя он со мной живет всего пятый день. А уже ко мне так привязался. Это достаточно умные и сообразительные животные, которые легко учатся открывать двери в шкафах, потому что им любопытно, что там находится, и умеют приносить игрушку брошенную. Очень любят сидеть на задних лапках и прислушиваться, что там где происходит. И прекрасно уживаются с другими животными. Вот такое чудо я себе завела. Я, конечно, давно хотела эту породу. Мне она очень нравится. Согласитесь, что он экзотично очень смотрится. Очень красивый. Красивый такой хвост. Смотрите. Для четырех месяцев, я могу сказать, он довольно-таки крупный. Такие большие, широкие лапы. Ну, вообще просто прелесть упадешь Лиз Лосматинс это вот его любимая игрушка тоже такая вот игрушка да хвали хвали хвали любите он эту кушу да растеряли уже еще мышка у него была любимая Ну, энергии, конечно, у него еще вообще много. Ну, вот так вот залазит свой домик. Облюбовал, в общем, <смех> облюбовал в свой домик. Я очень рада, что у меня появился такой помощник. Буду вам его показывать почаще. Увидимся в следующем видео.